Здравствуйте! Меня зовут Елена Цыганова, руководитель агентства Тур Банжур. Я нахожусь в за Зандибаре, потому всем джамбо, акуна матата. Эти слова вы здесь видите очень много раз. Я уже здесь несколько дней, потому хочу поделиться с вами некоторой информацией. Касательно авиаперелета. Я летела прямым рейсом авиакомпании Браво. Полет занял 10 часов, была до заправки Кавасуани, порядка 35-40 минут со сменой Экипажа. Кормили два раза. Это было горячее питание и небольшой перекус. Перелет был ночью, потому немного поспали, и рано утром прилетели на занзибар. Что немаловажно, на занзибаре нет разницы во времени с Украиной, что очень удобно. То есть мы прилетели утром, и у нас тоже утро. Сейчас это один час, так как Украина перешла на зимнее время. Я нахожусь на пляже Кивенба, сейчас вы можете видеть отлив, вот так вот он выглядит, но при желании можно дойти и все-таки поплавать, что в общем-то мы и делаем. Или можно каждое утро идет довольно-таки глубоко, потом отлив и после обеда опять прилив. Океан довольно-таки спокойный, после обеда есть небольшие волны, но они действительно совсем небольшие, вот, потому комфортно можно купаться и а, наслаждаться океаном. Есть здесь, конечно же, водоросли, их стараются убирать, а, но тем не менее это нужно учитывать. Песок белоснежный, вот если бы еще не водоросли, вот вообще... Вода очень-очень красивого цвета, по пляжу гуляют, а можно сказать, работают вот которых тоже можете видеть. Они, конечно же, вас зазывают в свои небольшие магазины, то есть вот я говорю, уже все ходят, напивают песенку Джамбо, Джамбо, Джамбо, вот все-все-все с этой мелодией. Вот. Я для вас готовлю ответы на ваши вопросы. Спасибо, что вы их активно задаете. Готовлю-готовлю всю информацию. Обязательно на нее все отвечу. Собираюсь посетить экскурсии, посмотреть отели. И вся-вся будет информация только для вас, для наших путешественников агентства Турбанжур. Мы вас ждем на Занзибаре. Приходите к нам в офис. Менеджеры вас ждут. Я всю информацию уже передаю. Вот, и ждите новых новых э, информаций для вас. До встречи. Лена Цыганов, Турбанжур. Даже Масаи вам тоже привет большой передают.